Наиболее значимые результаты и я очень рад, что вот в 2017 году в области нашего межуниверситетского сотрудничества произошли действительно значимые проживные изменения, поскольку заявка нашего университета, университета Каназавы на правительства правительства Японии по программе сотрудничества между Россией и Японией получила положительный отклик.